Приветствую всех любителей видеоигр, от атомное сердце. Так, что нам надо? Нам надо из пестицидного цеха колбы, еще колбы из холодного цеха, подождите. А, я так в пестицидку-то и не спустился, да? Ну ладно, погнали вниз. Дабы все просто, все логично. Ух ты ж, нихрена вас тут, пацаны. А, насчет сложности, кстати. Я же на нормально играл. А давайте-ка мы перейдем-ка на Армагеддон. Все, уже получше. А ты че сюда палишь-то? Смотри, смотри, сюда идет. Так, минус один. Минус второй. Может игру надо было перезапустить? Минус третий. А то что-то здесь как-то не то, кажется. Ладно, посмотрим. Посмотрим, как будет на армагеддоне идти. Вроде же сложность переключил. Там видно будет. Смотри, под ноги. Так, есть что-нибудь интересное? Опа, вижу. Да куда ты, блин? что то уперся, представляете? Так, что-то здесь есть. Здесь пудняк что-то есть. Не говорите, что здесь ничего нет, если здесь сто процентов что-то есть. Ну давайте-ка спустимся. Да что с тобой? Что? Том почему секрет -то не хочет идти, Теперь хочешь? Так. Оп. Только не вывешивай какой-то секретный проход на Это будет комично, если это так. Ага, сундук. Так, труба вижу. Труба вижу. Тебя как-то остановить не вижу. А, тут что за надо было все это было? Залезь, залезь, я говорю. Так, хорошо. Да что ж ты застреваешь что текстура, блин. Так, ладно, сейчас разберемся. Сейчас разберемся, как здесь залезть на трубу. Ага. Да, тихо, тихо, только не застревайте, прошу. Так, отели, отели. он здесь текстуру застревает, мне это прям немножко аж бесит. Нет, здесь он залазить не хочет. Хорошо. На трубу залез, пожалуйста. В первый раз же залез. Так, ладно. Мне кажется, возможно, я должен был пропаркурить изначально. Ну не факт, конечно. Сейчас проверим. Паркур еще так себе сделаем, конечно. Не очень. Так, ну что, попробуем? Ну-ка, еще чуть вправо. ага, ага все, все, все. Ну-ка, давай по посмотрим. Зацепился, отлично. Ой, ну все, начались эти... Блин, здравствуйте, я ваш тетя, блядь. Застрял. Представляете, застрял. Тихо, тихо, тихо. А, то есть прыгнуть ты не против, блять. Заебись. Что, на паузу, что ли, уходить из-за этой фигни? Не очень хочется. Тут реально паркур имеет свои баги, проблемы. Последняя попытка, если не получается, естественно, проще будет в момент как-то вырезать. Ага. Ползи, ползи. Давайте. Не буду не буду вертеть камеры. Пусть ползет как есть. Так, хорош. Ну и куда же тебя тянет? Ладно, давайте туда попробуем. Сосать. Ладно, перейдем-ка на паузу. Перейдем, судя по всему. А больше уже куда нет. Представляете, смог. Смог все-таки. Ну, не, не с первого раза, как говорится, но смог. Патроны, патроны, короче, на самом деле ничего интересного, к сожалению У меня такое ощущение, как будто у меня кнопка, блядь, западает Ну, вроде ничего такого прям критического не происходит блять походу я реально какой-то обходной путь нашел А вы что думали, я к вам подойду, что ли? Я на дурака, похож Ой, ой, ой Куда это ты там лазером-то бьешь? Что там? Не устанешь? Покажи, Лезь давай А ты думал, я к тебе подойду? Знаешь, знаешь какая-нибудь штука Представляешь, дробовик называется Я походу реально какими-то актуальными путями Ой, там черный вот Так, идем сюда Но мне нравится этот проход. Неплохой, такой удобный, качественный. Так, где-то я там видел черного вовчика. Я не помню, с какой стороны я это дело обошел, если честно. А, вон он стоит. Блин, очень надеюсь, что он сейчас не повернется. Не хочу с ним сражаться, если честно. Прям вообще не стоит. Отлично. Давай. Шайтана на своей машине. Отлично. Так, этот мы потом снимем под. Там еще есть пацаны. О, о, хо, хо, хо, хо. -хо. -хо, -хо. Яшин дурака дуракопа. А, давайте, кстати, пошлить это Пошлить. А ничего он так, машет? Еще вот так вот электричеством бьешь, замораживаешь пацанят ай -яй. Минус рука. И минус еще один. Отлично. Так, второй из-за того, что, блин, на мелкие части распался. У ничего не осталось. Так, есть еще кто? Так, у меня большая аптечка есть, но большая нам не интересна. А что-то здесь больше посмотреть не на что, да? А, ну и вправду, да, я прям через какой-то проходник прошел. Так, тихо. А здесь никого и нет. А, ну, срезом. Скажем так. А, больше ничего интересного такого нет. Ну, здесь мы в проходе были. Судя по всему, это я мог пройти здесь через дверь, упасть ниже и вернуться. Так, горячий цех. Но ну, мы были, кстати, в горячем цеху. Ага, понятно. Тут ничего интересного. А, это щелчком пальцев, да? Ага. Бля, может быть, сложность не поменялась? Будет прикольно к следующей записи, перезапуская игру. Чего? Кого? Ты слышал тоже что и я? Я всегда слышу тоже что и вы, майор. И а? что скажешь? Ебучие пироги! Да тихо ты! так вообще впереди? Но с пецицитидным полимером все равно нужно как-то достать. вот это было сейчас вообще неплохо. Такой ебучий пироги, Да что происходит? Че ты что-то встал. Так. Ага, то есть там это, судя по всему, прям совсем выход-выход. Да? Нет. Блять, куда мне идти? Холодная лаборатория. А это просто пестицидный цвет. Блин, в какую сторону идти? А, ну практически не важно, я понял. Блин, тут с этими растениями сражаться. А. Не. А, нормально все работает. Ух ты ж, твою мать. Ух, блядь. Ты да охуел, друг? Это шутки тихо, какие, что Тихо, тихо. Ты можешь, ты можешь разбудить его в любой маникю. Через два часа, когда уровень пестицидов опустится до критической отметки, тварь, проснется, слышишь? Мне нужна колба с пестицидом полимером. Колба прямо там, внутри. Нужно, чтобы ты нашел полимерный контейнер. И тогда мы нахрен взорвем эту тварь. И тогда ты заберешь то, что тебе нужно. Хоть по-твоему. А колба уцелеет. Блять, насос! Бырщевик необходимо постоянно опрыскивать. Па 400 скоро закончится. Нужно, чтобы ты нашел контейнер! Скорее! Так, ладно, контейнер. Бог он выглядит хотя бы. Шл ты такой бедон! Быстрее, нужно взорвать его! А хорошо, что он спросил, как он выглядит что нет Желтый вот этой бидон. вот этой фигни, с мелочью здесь нету. Типа пыля, желтой Ну и где искать? Полимерный контейнер, мой. Они всегда желтые. Найти его не должно быть трудно. Это ты, конечно, прекрасно сказал, что его найти не трудно. Доступ разрешен. Так, а давайте посмотрим получаем перчатки. Я там немножко улучшился всего по мелочи. У меня вот тут накопилось. Персонажа немножко прокачал. Второй дополнительный рывок прокачал. Так, примерный бросок. телекинез хотел вот эту штуку прокачать. Плюс также, естественно, вот это хотел прокачать. Это последний судьбу, что я прокачаю. И у персонажа мол, хилку я уже качал. Фатонал повышение эффективности от лазерных атак. Не дает вам дополнительно, это понятно, во время спасения стрелок вам застрахован от урона. Кувырок меня не очень интересует. Мне бы хотел, что еще? Что еще шок, наверное, улучшить бы хотел. 61. Давай, поехали Почему бы и нет? Шок вообще штука, которой я всегда пользуюсь, поэтому она нужна. Как ни крути. Так, что это за кнопки? Ага Да я и так тороплюсь, подожди Значит, судя по всему потом будем разбираться, потому что там вот какая-то ебатория прям вообще мне не нравится. Почти никакой уровень сложности вообще ни капли не упало. Так, отлично. Опа. Это мы сейчас прослушаем. Запись первая, 16 апреля. Итак, мутации. Сужа, фу, фу! Мешаешь! Вызванные полимером Собака там продолжаются. Лайк. Через месяц наблюдения за объектом cp 388 «Борщевик» было обнаружено необычное поведение. А, растение может питаться путем эндоцитоза и выработало способ отслеживать, с какой стороны ему подается пища. Ну, в нашем случае, питательная смесь. Чтобы вытягивать свои побеги в соответствующую сторону. Вась, а у нас есть его на ужин? предзакрыли А, так это, это просто, а, блядь, я думал какие-то крылья, а тут ничего прям вообще сверхъестественного нет. О, давайте поговорим. Вы должны мне помочь. Вы должны посадить в меня семена. Да я, к сожалению, чего? Я знаю, что умерло. Я не хочу быть бесполезным трупом. Мое тело может стать почвой для растений. Я стану памятью моих коллег. Мы работали на благо Советского Союза. Даже так это звучит очень нездорово. Мы вложили много труда в эти новые виды растений. Это будет моим с ними прощанием. Пойму, если откажетесь, но... Скорее всего, вас кремируют. Слишком много жертв вокруг. Не подумала. Жаль, уходящая жизнь. Да, помочь Я мы ей точно могу... не, спорваться. не сможем. Что, безливо, пока. Извините, но мне нужно идти. А так, не понимаю. Милейте, что это здесь, винная тварь? На кой <свят> черт она была вообще нужна? Это Какой? неожиданный результат дерзкого научного эксперимента. <свят> Экспериментаторы, блядь. <свят> Бля, не меня, скажу. Так, а про какую он здоровую хрен ты говорил? Наверное, вот про эту? Так, подождите, мне покой не дает, что здесь. За стеной что-то есть, а я это открыть не могу. Так, ладно, он сказал поторопиться, а мне все прям как-то не до этого. Какие тут торопиться, когда... Когда здесь только всего можно рассмотреть. Так, или он про какую-то другую здоровенную хрень говорил? Так, здесь опасностей ничего нет. вижу здесь сундук один. Так. А, здесь мы явно повстречаем людей растений. Сундук думали, я пропущу. Сейчас, конечно. Мне столько патронов на дробовик дают, а я им даже не пользуюсь. Босс и штука такая. А где... Ну, ай, блядь, замбликай, как так, Ой, этот, судя по всему, взрывается. Ой, да и вправду, верно. Ага, ага, ага, Там пацан есть. Судя по всему, нам этот желтый вагон надо перетащить к нам будет. Блин, столько проблем. Сначала надо, конечно, от врагов избавиться. А потом уже вот это все по мелочи делать. Так. Осмотреться. Наверху провода-провода Мелочи-мелочи Еще один враг Блин, хочу его изрешетить Блин, вообще бойкая штука я Нормально так режет Мне нравится Так, наверху тоже что-то есть Плюс еще один ходячий труп Что это? Что я делаю? Толкаю Реально так, подожди, а куда мне ее проще затолкнуть? Здесь я залезть не могу. Здесь тоже. Блин, оттуда туда залезть будет. Ладно, вернемся к бочонку все-таки. Блин, тут всякий это всякий Бидон, блядь. Серьезно? Бидон должен где-то рядом. Да нет, тут рядом ни хрена. Надо целиком цистерну вести Этой гигантской твари как раз хватит. Поддерживаю. Красавчик вообще. Опа, сохраняшечка. Опа, и, возможно, чертеж какой-нибудь. Сверхпроводник, патроны, синтетический материал. Чертежом здесь и не пахнет. Единственное, почему-то ролики не показываются здесь. Ну, погоди, должен идти. Жаль, что его... Нет. Я бы посмотрел так. Можно было бы кайфовать. Так, улучшение. Лезвие. Есть, что улучшить? Не хватает. Сокрушительный удар... Не вижу пока смысла Кассетный модуль тоже пока не могу Ну, блин, ладно Будем действовать как есть А, да, это и вправду быстрый переход Давайте-ка его откроем сразу, может пригодиться Вот я понимаю, как вот эта штука вот работает здесь Вот на этих дверях, как она их блокирует А он с деревянными, конечно, вопрос поинтереснее получается Так, ну это вправду быстрый переход туда так. Оп. Ну, поехали. 10 О, Это хреново, да? Как только опыление борщевика прекратится, он проснется. И размажет тут все нафиг, включая нас. И я в восторге, блядь. Так. И ч, могу я за собой потащить? Как бы мне ее за собой будто потащить? Я, кажется, нашел баг, да? Зачем спускаться? Так, еще чуть осталось. Питер, что поделаешь. Так, ну-ка. Ай, ай. Не понял? Понял. Так, а точно ли туда? А туда, да. Так, езжай вперед. А, ага, теперь мне надо туда. Так, чтобы попасть сюда, мне надо... Мне надо найти рубильник. Поехали со мной. Это чё, Предел твой? Так, подожди, типа, может быть, где-то еще как-то залезть куда-то? Ух ты, блядь, ты мужик так не пугай. Так, сюда я залезть не могу. Сюда тоже. А на эту пестицидную хрень я тоже, по-моему, залезть не могу. Загадок понатыкают, блядь. Не, ну тут понятно, тут эта штука крутится. Снаряд ее тоже нельзя. Ой! Так, хорошо, допустим, я смогу здесь залезть, чтобы туда попасть, ага, ага, ага, ага, ага, ага понял, где это хер, подождите-ка, я что, тут какую-то толкал, да, по-моему, до этого, вот это, по-моему, Да, надо было вот так лезть, я понял. Да куда ты тратишь способность? Эх, столько усилий, я взял просто спрыгнул. Так. Не люблю все эти ваши загадки. Да, я уже понял, что используйте телекинез, чтобы притягивать, отдалять... Только не говорите, что он проснулся, пожалуйста Потому что Если это прям было на время, на время Я не очень готов к этому Да, двигается не очень хорошо, но хоть как-то Лучше так, чем никак Что, как думаете, я добрался уже? Да, добрался А, так я и так смогу Отлично Так, поворачиваемся Едем два раза направо Поехал раз Поехал Ага А, чтобы он поехал прямо Это надо, ага Это мне надо вон туда, судя по всему, попасть Чтобы туда попасть Надо Ага, я понял Надо, надо делать кругаля. И по-моему, мертвый лежит Да, сейчас поговорим с ним Для сюжета это все надо как ни крути. Еще один бедолага. Неудачно спрятался. Тише, я там удалент. Это надежное место. Тут он меня не найдет. Ай, свет выключили. о, -о, -о, -о. Это тебя выключили, мужик. Навсегда. Все-таки я умер. Признаюсь, меня была такая мысль. Ну так ты не ошибся. Давай. Быстрый диалог, хороший диалог, очень много сюжетной. Сюжет, Раз, если меня убьют, я тоже стану говорящим трупом. Буду валяться где-нибудь в углу и нести полуосмысленную чушь. Сложно сказать. С одной стороны, нейрополимерной памяти у вас нет, с другой, общая степень полимеризации вашего организма очень высока. Это означает, да или нет? У нас нет подобного опыта. Есть только один способ выяснить это. Спасибо, я, пожалуй, воздержусь. Чуть. Так. Вот так вот Отлично. Не, ну я хорошо так продвигаюсь вперед, конечно. Стоп. А да, все правильно делаю. То есть мы оттуда потихонечку сюда. Теперь надо как-то вот эту дрянь отсюда вывести. Потом крутануть ее, потому что он мне сейчас... Честно... А! <выкновенный> да, вопрос решен. Нам надо ускориться. стараюсь. Еще как стараюсь, блядь. Бля, только не говорите, что я зря вот эту штуку толканул. Пожалуйста. Так, А я что, вернулся в исходную? Практически в исходную. Реально практически. Блин, вот эти вот круги крутить. А. Меня это аж прям немножко выводит из себя. Уголями тут бегать туда-сюда. Нет, туда я ничего не сделал. Тихо-тихо-тихо-тихо. Так, допустим, туда... Ну да, опять вот это вот начинается. Это может быть своего рода, конечно, неправильно я поступаю. Можно было бы как-то и по-другому там залезть, и бла-бла-бла. Но! Но! Моё мнение так быстрее, думать надо меньше. Че, добрался? Добрался. Тихо, тихо, тихо. Так, это отвечает за это. А! Читерство. Так. А мне куда надо? Мне вот туда надо. Так, я понял, что здесь что залезу. Я понял. Блядь, а я там уже все а, -а, а? Конечно. Нажмите левый shift для прыжка, чтобы совершить рывок в воздухе. Как своевременно это сейчас было показано. Сука, не запрыгну. Так, я понял. Понимаю, что во время прыжка можно использовать всякие способности. Мы, кстати, ее до конца двигать не будем. Я думаю, допрыгнем. Как бы, а что я его постоянно, да, двигаю, если мы можем, блин, допрыгнуть. И отсюда тоже. Тихо, тихо, тихо, тихо, тихо. Так, что мне надо? Не тебя, блин. Мне надо вон тут его. Ага. Ага. Уже хорошо идем, уже хорошо. Я думаю, что все-таки цветок не получится этот самый, сдвинуть. Ситуация критическая. Где этот мужик с насос? Он там что, уволился? Там что уволился? О, еще запись вторая, под микроскопом. Частицы. Пусть. Не будем в растении стали преобладать посторонние гены слезевитами. Эндоцитоз. Да ёпт! Это… Это объясняет способ питания растения. Например, использование степлития для захвата пищи. Пошли сейчас, секунду. Жужа, что ты там жрёшь опять? Да брось, говорю! Фу! Мне кажется, что она теперь цветов. На да, этом человек переехал. Ну, почти переехал. Ладно, давайте еще раз сразу нажмем. Уровень до 2%. Мы все умрем. Хорошая идея! Я тут уже куда ой, Тихо. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Что здесь не так что-то здесь совсем не так да что ж такое почему я эту кнопку профессионально то есть надо вот эту кнопку нажимать наконец но он там прям вообще орёт, вообще жестко да да едешь ты же когда-нибудь или нет подари свои пестецы все перекуры и сейчас как она очнется? Ты нашел контейнер? У меня закончился ПА-400. Если что-то срочно не предпринять там крышка. Да нашел, успокойся. Глянь вниз, вон твой беду. Знаешь, что стоило мне доставить его сюда? Блядь, не так! Он от этого не умрет! Его надо было взорвать! Ну, ты что теперь делать? Он проснулся. Надо поджечь полимер. Дай сюда сигарету. Разве полимер загорится от сигарет? Этот, да, сдохни, тварь! Докинул, блядь, докинул! Вот вот Ни хрена она ты огромная! Ты держишь, не... А я думал, чувака сейчас размажет. Ну я понял, а ты, на что допустим, первый босс. О! Сейчас его сайт на что-нибудь, да? Ой, ему блядь, пыль, пыль, а. сука! Нога! Мужик, ты как? Нормально, повезло Сухо, побеги Вставай быстрее Я застрял Стреляй, не болтай Их слишком много Давай быстрее Пытаюсь, бля Если доберутся до нас Там конец все, все лучше, чтобы не добрались Они все ближе Вставай, вставай Пытаюсь, я пытаюсь Ебать Нет, нет Помогите Пизда, мужику Мужик, держись Я иду Да -то, блядь тоже Ладно, я нифига Там этих пестицидов Твою мать Ой, ногу освободил о, Холба, блядь. Хоть где-то повезло. Он мучировал? Да я догадался, блядь. Ты ебучий ты. Ты нажимаешь? Да ты пись, ты О, язык вырву. Охренеть, вырастили кустик. Делать вам в своих лабораториях нечего к вершинам науки, тернисты полон ошибок. Не ошибается лишь что кто ничего не делает? Что да. такое музыка заиграла? Как я... Умение экспериментально. <звук> Умение эксперимента и уникальный опыт. Вы можете сбрасывать навыки, перераспределять возвращенный нейрополимер для использования другими умениями. Если вам надоедят старые или захочется поменять стиль игры, штрафы и наказания не последуют. Экспериментируйте. О, возврат стопроцентный всех ресурсов. А поехали, а поехали топор разберем А зачем он тогда, был? мне нужен, если я его могу разобрать? Так, если это стопроцентный, значит разобрать До свидания, топор Блин, у меня еще аптечек столько много, их тоже бы надо было Ух, ты ж хрена, сколько мне всего надавали Создать, это, это, улучшение, лезвие Улучшить, улучшить, улучшить улучшить вообще отлично скушительный удар это нет кассетный модуль но он пока нас не интересует дробовик но он пока есть о а чем мы можем создать так уже имеется имеется рецептов нет практически что очень немножко печально а что электром можно улучшить да? Эми генератор а ну кстати помню этим пользоваться улучшить скорострельность не хватает улучшить скорострельность Улучшить. Не хватает, бля. Дробовик. Дробовик где-то. Так, магазин нету. Кассетник. Позволяет устанавливать кассетник. Штатные прицел Ага. Термоприцел, коллиматор, ствол. Электромагнитный уменьшает отдачу. Тоже не хватает. Это что такое -то? тоже не... Тоже не хватает. Все, потратил просто на ближнее оружие. Так, там еще это сам. Чекпоинт он нам тоже нужен. А тут ничего точно нет. Такая музыка еще играет. Пойдем, сохранимся. Ну, а темные чертежи все не что, ну, что, чертежей. Надеялся, что, что, нибудь давать не давать Ну, что, ну, главное, что, мы от ну, большой твари что, Блин. стоп Ух ты, блядь. Летают тут всякие. Куда? Куда? Куда? Вижу. Я точно на По-моему, да. А он тут взрывается. Тут. Да, да, это он взрывается. Надо его сразу избавиться от него, пожалуй. Тут еще этих побегов. Жив. О, минус один. Что у меня там патроны кончаются? Так, так, так, так, так. заряжаем, заряжаем. Вот. А, не достал? А, как-то все просто? Это точно не сложно. Может, игру перезапустить, а? Ладно, уже к следующей серии, значит, вернемся к высокому уровню сложности, если нам в не дают. Все просто. Что за, за музыка? За опасная такая пошла. Ух ты ж нихрена их там. Их тут реально прям что-то слишком много. Понятно. Крупный пултыш? Где? Прости, я не хотела. Где? Ух. Привет Еще один мини-босс Так, слабое место, понятно, спина Ой, ух, ты ж нифига, он больно бьет Неожиданный поворот А еще растений выпускает хм. Вот это интересный вопрос Получается Ай-яй-яй-яй-яй так, ладно, я понял, пустите меня, зажали, зажали, зажали. Прыгай, прыгай, аптечку юзай. Эй, патроны кончились как вовремя. Не, а ты их прям совсем тут это сам. Да ладно. Перезаряжайся, пожалуйста. Так, минус один сейчас взорвется. Мне на этих жалко патроны, если честно, тратить. Нет? Да? Где? Где? Где? Где? Большой, где? Блин, их тут вообще так тьмущая тьма. Так, перезаряжайся. Так сколько по жизни. Ладно, все не так плохо. Ага. Отлично. Ай, блядь, он прям в меня взорвался. Да отстаньте. Летают тут всякие. Еще есть? Есть еще. Так, ну это все надо делать злутым. Сдохни что ли? Блядь? Как был не такой прям опасный противник, но дробовик мы на него не пожалели. Хоть на кого-то. Что бы я был. О, раз нет, это очень интересно. Бил материалы, не или да не. кто откуда вы все лезете-то? Где у вас тут это? Так, вот Это тоже надо собрать. так а тут честь, что ага понял так вижу еще если их не уничтожать я понимаю их там всех сожгут потом со временем бла-бла-бла все такое но все-таки эти бесплатные материалы никто не отменял. бесплатные почему потому что минимальные затраты Электрические затраты, я считаю, минимальные. Так, а куда мне вообще бежать-то кстати? Я что-то потерялся. Может. А, туда наверх. Я тут кругаем петли. Не, ну паштет прям вообще прикольная пушка. пушка Прикольный резак. А я уже все открыл. Красавчик. Красс. Ну не может же быть, чтобы каждый раз они с березы так возились. Просто Прозумеется? В обычной ситуации этого и не происходит. Береза это прежде всего символ. Это требующий аккуратности и заботы. Раз в два-три дня. Да ты заколебешься через день ходить по четырем отделам за колб. <свист> <свист> да, он прав. Явно они не ходили за этими колбами так часто. Шестянка. Просто порубал. Ой-ой-ой. ой Сейчас сюда еще приду, да? Так. Иди сюда. Отлично. Сейчас еще повылазит. Отлично. Где еще? Еще давай мне, ребят. Не, не, да? я думал, еще повылазит, Вовчик. Я так на, на камеру наткнулся прям грамотно, я бы сказал. Так, это еще один друг. А мы с ним разговаривали? Что... Только... А да, да, да. Нападение роботов. Досадно, но мне надо идти. Да, да, да, я вспомнил, мы с ним точно с дня общались, потому что это самое начало входа. Так, у нас есть одна колба. И у нас есть колба пестицидов. Остался холодный отдел. О, Ненавижу паразитов всех мастей. Хотя бы дерево теперь вздохнет спокойно. Насекомые вредители уничтожены. Дереву приходит в норму. В состав... Отлично. Ну все, осталось только в холодный цех сходить. Так, да, холодный цех направо. Точно направо? Я ж тут был. Я тут стопудняк был. Да прям тысячи и один процент я тут был. Да ну! А, нет, не да ну, все нормально, все как и должно быть. Блин, такую петлю сделал, получается, делаю. А ведь мог сразу две колбы взять. Отлично, быстрый проход нам открыл. Так, где тут проход в холодный цех? Так, я что-то не собрал. Нет, стоп, это выход. Это не то. Это пестицидный цех. Это закрыть ворота. Это не работает. Не понял. Это сейчас вообще прям, ну, выход обратно, да? Вот воспрещен, бла-бла-бла. Ну ладно. Она... А, мы отсюда уже в холодный цех не попадем. Туда пестицидный, бойлерная. Ну все правильно. Холодная лаборатория, пестицидный сюда. <соцентричный пластик> <соцентричный пластик> <соцентричный пластик> да нет. Что-то я запутался. Так, ну тут, тут, понятно, мы были. Ой, что-то я вообще не, по не понимаю, куда мне идти. Как говорил раз, вернитесь сюда, где вы понимали, что вы еще идете правильно. Естественно, вернемся вот сюда. Так, это лаборатория фигатория. Так, ну мы понимаем, что где-то здесь. или подождите, или у меня уже есть колба из холодного, да нет у меня колба из холодного цеха. откуда? есть когда я успел, блядь как я тут круто сделал ой, видите, какая красивая березочка мне нравится, реально прям красота так, все, отлично. Наконец-то мы открыли центральный пароход. Здравствуйте. О, красивая картина. И ничего интересного. Что? Лифт! Да мы ладно! Мы сделали это, товарищ майор! Я сделал это, не я! Оказывал поддержку, помогал морально. И хер с тобой, ладно, помогал. Живой хоть? Хоть вопрос и не имеет смысла, но спасибо. Я в порядке. Мы готовы уходить? Да, конечно. Да, конечно, хули ждать-то. О -о -о. Если я что-то пропустил... Извините. Не, Храс тоже молодец. Помогал как мог, хоть иногда не вовремя. А, сейчас мы будем на лифте да, долго ехать, или что? Храс, как погиб Харитон Захаров? При загадочных обстоятельствах. Подробности его смерти неизвестны никому, кроме академика Сеченова. При загадочных? Разве Дмитрий Сергеевич не рассказал, как все произошло? Разумеется, рассказал. Считается, что профессор Захаров поскользнулся и упал в лабораторную ванну с экспериментальным нейрополимером, представляющим собой агрессивную среду. Черт, жаль человека. Но что же тут загадочно? Некоторых людей озадачивают определенные нюансы этой истории. Какие, например? По странному стечению обстоятельств, не сохранилось никаких видеозаписей этого печального эксперимента. Хотя все подобные процессы тщательно документируются. Но бывает такое иногда. Камеры могли вырубиться. Или данные не записались. Вполне возможно. Еще одна странность заключается в том, что полимер не является агрессивной средой. И не способен убить человека. Вы прекрасно через него плаваете. Но... Это... да, но... Может, тот пример был единственным таким экспериментальным образцом Опасная разновидность. И это вполне может быть. <связь> <Но> <связь> так стоят, рассуждают. Захаров мог не знать о том, что экспериментальный образец, с которым он работает, агрессивен, если он сам же его и создан Вместе с академиком Сеченовым. Чертовщина какая-то. Блин, возможно, что Сечинов его убил. Ну, как бы, и такое возможно. Если вы, тут можно рассуждать очень долго. Потому что, судя по всему, в полимере, как я понимаю, нельзя задохнуться. Как я понимаю. Или, или он мог удариться головой об ванну и задохнуться в полимере. Короче, очень много всяких суждений, естественно, из-за которых могут быть проблемки своего рода. Кстати, что-то пм не пользовался. так У меня этот дробовик, ну, в полтинник патронов. Думаю, а что жалеть-то? Сотка! Сотка! Давайте постреляем с ПМ. Почему бы и нет? Нам вот нужно добраться до станции Лесная и сесть на поезд до станции Солнечная. Дальше пешком. Ну и где искать нашу станцию? Надо пройти через деревню, в которой мы оказались. Идем. О, мы сейчас в деревню попадем. Наконец-то. Свежий воздух. А, давайте. Давайте-давайте. Блин, пат... О, патрон на АК нашел. А АК у меня до сих пор нету. Печаль. У меня же патрон накопилось на все про все. Так, давайте вот это вот, это, вот это, выложим. 40 мне хватит на мои похождения. Здесь мне тоже хватит надолго. Чтобы инвентарь не засорять. Ну, в принципе, все. Из улучшений? Что, я ничего лучше не могу. А давайте оружие... стужу заменим. Попробуем что-нибудь другое. Хочу стужу заменить. Как ее Возврат. Возврат. Вы потеряете возможность использовать данную способности Все зависящие от нее стоимости Эх способность будет возвращена подтвердить Да Так а, Всего 94 полимера Давайте попробуем Где вот этот вот этот полимерный бросок Который позволяет использовать полимерную струю Установить способность Накью Так, сразу же улучшим на все, что возможно А, на это нас просто не хватает Устойчивость к внешней среде бля Боевой атакующего вот здесь нанесенный на цель полимера распространяется на среды своего места место на каждый день. Давайте тоже поставим сразу. Полимерный щит не вижу смысла, прям вообще бесполезняком, кажется. Давайте хотя бы посмотрим от него ролик. Потому что щитом я вряд ли буду пользоваться. Вот он, капиталист, пришел, который нас убить хочет. Он увидел его. И сразу щит себе дал. Так, ну пуля отхакивают, хорошо. А, если подойти слишком плотную, то пули будут в него уже отскакивать, скорее всего. Хороший щит, мне нравится. Так, ладно. Так, как там стужа? Используйте полимер для усиления эффектов заморозки огня и электричества. Носите полимер на поверхности или напрямую обливайте ваших противников. Ага. Хорошо. Я понял Вот они Ой, сейчас сколько читать будем Прошу, присаживайтесь поудобнее Слушать сейчас придется немного Первый компухте. Регламент Регламент использования запасного выхода комплекса Вавилова. Данный выход предназначен для А. Экспериментального покидания комплекса в случае необходимости. Б. Входа-выхода расквартированных в поселке лесника аспирантов и сотрудников комплекса. И В. Прохода ремонтных и обслуживающих бригад. Важно, в связи с тем, что этот вход находится ближе главного входа Вавилова по линии исследования поездов «Магра». Некоторые сотрудники пользуются им, чтобы срезать и попасть на работу быстрее. Это, разумеется, похвально, но распорядок регистрации нарушать нельзя. Все, кто не имеет отношения к списку выше, должны получить выговор и использовать штатный вход в комплекс. Распорядок. Пожалуйста, прочтите это сообщение при первой регистрации. Вы являетесь частью персонала комплекса Вавило. Э, главный житницы, СССР и всего мира. Работа под руководством товарища Вавилла является одной из важнейших не только для ваших сограждан, но и для, для человечества в целом. Следите за своим внешним видом, манерами и отношениями коллегами. Не допускайте безалаберность, халантность и тунеядство. Содержите рабочее место в чистоте. Не распространяйтесь о своей работе вне стен комплекса. Спасибо за понимание. Дань, дрянь выросла за ночь. А, Жора, удали как прочтешь. У меня на участке начала расти какая-то дрянь. Буквально вчера ночью Похоже на, не знаю, злой баклажан Шкварчит, жрет клубнику И вообще ведет себя непристойно Я, как человек от растений далекий Волнуюсь, мое дело корова Узнай, можно ли прислать кого-то из пестицидного Чтобы они брызнули в рожу Этой <связывая> брокколи Загулявшейся чем-нибудь покрепче Только так, чтобы моя Виктория Не, не пожукла. Может это сотр... с... С... сорняк уже какой-то <связывая> Хуже борщевика <связывая> Сорняк ядовитый да хватит, хватит, хватит. Случайно нажал, сразу пошло. А, так, от кого обслуживающий назначение Мухаммед? Абдурахманов, Кому начальник клуба Савельева. В следующий понедельник, 13, 95, 13 июня 1955 года, состоится торжественный запуск коллектива 2.0. Однако связи со сменой расквартированных в деревне сотрудников отправиться на ВДНХ смогут не все. Поэтому организуйте празднование на местах и распорядок дня следующий. 13.00 конец рабочего дня, 13.00-14.00 -14 обед, 14.00 сбор в актовом зале на площади в, в ФОЕ, 15.00 выступление руководства, торжественная часть, трансляция выступления руководителей предприятия, 16.00 запуск системы коллектива, 2.00, 18.00, праздничный ужин, столовая в Офе. Э, для аспирантов прошу провести беседу с прибывшими на проживание в поселке аспирантами, в том числе и организовывать первое просмотр фильма об истории нашего комплекса и предприятия про историю поселка рассказывать не надо второе проведение инструктажа по технике безопасности третье распределение специалистов по жилым помещениям назначить ответственным начальником квп савели дурдом с испанцами полина у меня очень странное сообщение помнишь Аркадий... Влад владленович вырастил быка на полимерном корме геракла Который был размером с дом? В газете еще писали. Так вот, эти фотографии с животной а, с животиной как-то утекли наружу и попали. Внимание к испанским животноводам. Да, я не шучу, к испанским животноводам. Короче, они хотят у нас для своей кориды, или как она там называется, заказать таких вот гигантов-быков. Мол, дружба народов и все такое. Я не знаю, кому писать и что вообще думать, но... Возможно, это кого-то начальства заинтересует. Сама в шоке. Ну так вот. Ой, блин, тут сразу уличка, птички поют и до хрена каких врагов. Опа, уже первого-первого вижу двух агрессивных врагов. А э, вот эти Чёрт! вот. Пчел! Чем это они занимаются? Производят ремонт разбитых роботов. Чем больше пчел занимается восстановлением, тем быстрее объекты вернутся в строй. В данный момент пчелы-ремонтники не, не опасно. Любойся продолжать вешку. Да нет, пчел надо бы как бы это самое. Поубирать бы, пожалуй. У, циркулярочки бег бегают. Стоит подождать. Среди них пчела с камерой. Ей на глаза лучше не попадаться. Блин, еще и летающие камеры. Ретранслятор Гриф и Ветролов. Витролов. Гриф связывает данный регион с экосистемой. Он находится в воздухе благодаря энергии от ветреного генератора. Управление Грифом возможно через терминал. Любая враждебная активность на глазах Камера ромашек приведет к сигнале второго уровня тревоги. По ближайшую фабрику для выставки дополнительного подкрепления. Я вас понял. Так. Видеокамер тут полно. Туда они передают все, что замечают. В настоящий момент информация с камер наблюдения поступает непосредственно на грех. и это воздушный узел управления работами. Я в курсе, что сделает гриф, если я попаду в камеру. Если вас обнаружат, то гриф объявит тревогу первого уровня, и в точке вашего обнаружения сберутся ближайшие партийки. В случае, если камера заметит, как вы атакуете робота, будет объявлена тревога второго уровня, и гриф вышлет в точку обнаружения дополнительной силы. Ага, Хорошо. Ну, а как я пойму, какой именно уровень тревоги объявлен? Индикация уровня тревоги выведена на сетчатку вашего глаза. А, у меня заряд кончился. Восполнился. Ты даже там не думай ремонтировать, эш, жестянка. Блин, они что, будут бесконечно лезть? Блин, это плохо. Это прям очень плохо. Это прям... Прям ужасно, я бы сказал. Ой, взорвался один. И второй взорвался сразу же. Отлично. А их патроны кончились. Отлично. Да нет, они вроде кончаются. Отлично, они заканчиваются. Это радует. Блин, а у нее-то урона поменьше или побольше. Короче, сложно понять, но открытый мир, здравствуй, наконец -то. Теперь приходится, придется бегать чуть-чуть поаккуратнее. Кто-то там такой сидит, такой маленький. На всякий случай, эту штучку с собой возьму. Смотрите, кайфует сидит и думает, ой, людей больше нет, значит все прекрасно. А чё, к нему подходить нельзя? Ну и ладно. О! Ой-ой-ой-ой, чуть не забыл. Что Надо быстро кнопку Уже руки с кавиатуры убрал. О, вообще красота. Так, отлично. Есть что? Есть. Так, а карта, интересно, появилась? Блин, уже заканчивать надо. Карта-то есть? Карта местности появилась. Ух ты, как она выглядит необычно. Жнец. А где дева? Ну, мать. Ладно, ее здесь нет. Отлично, хоть карта появилась. Еще такая музыка классно играет. Идите сюда, ребят. Где второй. Ага. Не, ну так-то фармиться mm -hmm. можно неплохо. Блин, тут еще и полетели. Чинит что-то. А мне не надо, чтобы вы что-то чинили, пацаны. Ведь это прекрасно, понимаете, так Такое ощущение как нереально бесконечные. Я понял. Отлично. Ах ты ж, блядь! Вообще с ума сошли. Блин, по-моему, так можно бесконечно фармить материал. Посмотрите, сколько я уже тут убил. Просто нейрополимер фармится. Как не в себя. Уж ты... Битающая жестенка ушла. Я регистрирую еще больше вражеских сигнатур, майор. Вы серьезный бой. Да, я понял. Что, второй уровень? Давайте сразимся с кем-нибудь. Они сейчас придут, а меня тут нет. На эти отвечаю. Блять, еще до меня скрывают поэтому. О, пришел. Ух ты ж, блять. Ничего себе, неожиданный Ой, поворот. Блядь, я не вообще Робот-шмель доставляет их с Так, робот-шмель. Блять, кто меня там сзади ударил? Еще один робот появился. Так. Давай, давай, да, да. Иди, иди сюда, иди сюда. Да он еще и дисками пуляется, блядь. А еще меня эта штука бьет. Не, штука классная, но что-то их тут слишком много. Давайте посмотрим, хоть как я умер. хе хе вот тебе и котлетки новые. Так, ладно, что-то я что-то это самое переборщил, походу. Намножко. Думал, будет чуть-чуть попроще. Но вот эти шмели, они, конечно, молодцы. Так, и где я? Ага, все, Идиокамер понял. Куда они передают все, что замечают? В настоящий момент информация с камер наблюдения поступает непосредственно на гриф. Гриф это воздушный узел управления Что сделает гриф, если я попаду в камеру? Если вас обнаружат, то гриф объявит тревогу первого уровня. И в точке вашего обнаружения сбегутся ближайшие противники. В случае, если камера заметит, как вы атакуете робота, будет объявлена тревога второго уровня. И гриф вышлет в точку обнаружения дополнительные силы. Так, это что такое? Ух ты ж, блядь! А как я пойму, вот это, это неожиданность. А? сетчатку вашего глаза. О! А? Да еще из списка местных роботов представляет сейчас смертельную опасность. Полагаю, что абсолютно все, кроме Терешковой. Модель Терешкова выполнена по схеме индивидуально автономного функционирования и не подключена к сети. Центральный узел взломанный.. Сейчас дослушаем. Так, повторяю еще раз, роботы не устают, не нуждаются в отдыхе, морально и физически. Ваш запрос на отпуск для них отклонен, Егор Альгирдович. Серьезно, я понимаю, вы человек пожилой, родились еще в 19 веке, но вы же не хотите дать отпуск трактору или швейному станку. Поймите, машины ведутся как живые, но это обычные инструменты. Когаичный ключ или автомобиль. И созданы, чтобы вам было легче жить, а не наоборот. Петро, типа Терешковых. Ну, хоть кто-то здесь не пытается меня убить. И на том спасибо. Так, здесь этот будет у нас. Ага, ага, ага. Нормальная тема. Мне нравится. Прям электролизует очень даже неплохо. Так, значит, меня тут по всему городу будут преследовать ребятки, Да. Это очень печально, конечно. Тут столько врагов, что ж прям... Не позавидуешь. Костик. Ну, в рот компот. Сколько можешь дать? Еще раз повторяю. Рисуй нормально. Без авангарду. Ты не уновис. И не кукру... Чего, блядь? Кукрыникс. Вот текст. Природа не храм, а мастерская. А человек не работник. Тургенев. А, ну тут, короче... Будут и на Марсе яблони цвести. Мы не можем ждать милости от природы, взять их у нее. Наша задача и Мичурин. Робот подчиняется человеку, человек подчиняется обществу, Сечинов. Уходя, гасите свет, уважайте труд уборщиц, покидая рабочее место, положи ключ доступа в сейф. А, ну это это самое, картиночки-то эти рисуют. «Константин, ну что за фигня? Вы сам бестолковый сотрудник тут. Третий раз привожу вам баллон, а вас снова не дома. На крыльце оставлять не хочу. Стащит. Проверьте кусты за домом. Сныкал туда». Константин Игоревич, доводим до вашего сведения, что нарисованные вами романы в картинках о сотрудниках отряда «Аргентум» редакции забракованы, и хотя лично главный редактор С. Торманов интересуется, где вы так отлично учились рисовать. Я интересуюсь, откуда у вас так много информации о работе сотрудников спецподразделения, особенно о ситуации в Болгарии. Сообщаем вам, что с этого момента вы будете находиться под внимательным наблюдением за вашим творчеством и успехом социальной деятельностью. Все черновики будут изъяты». Вот так, вот так, за домом что-то спрятали, слышали, запомнили? Что-то за домом заныкали. Единственное, у меня тут какая-то херня летает, бесит меня. Но за домом в кустах, ищем. Какие-то баллоны, говорят. Да? Но я поискал, ничего не нашел. Да нет тут никаких баллонов. Блин, курицы тоже врагами высвечиваются. Меня это блин, немного напрягает, если честно. Тут еще эти стены, чтобы мы не сбежали. Электромагнитные. А коровы. Вы-то меня тоже не пугайте. Я свой. Так, а где сундук? Вижу сундук. Как к нему попасть? Через, естественно, проход. Да, лутать тут можно. А ты меня не видел, слышь? Слышь ты, бензопила, блин, недоношенная. Блять, еще и сюда зашел. А ч я не могу с ним ничего взять? А, могу. Блять. Ай-яй-яй, ай-яй-яй. Так, надо вот так вот. Оп. Ну, чуть-чуть, ладно, кололся. Вижу, по-моему, еще один сундук, нет? Нет, ну что-то интересное здесь валяется Пистолет еще один Только не говорит, что еще один ПМ Еще один ПМ, можно один разобрать, кстати Неплохо, тут значит 100% можно где-то АК найти, потому что я уже вот патроны для калаша нахожу Отлично, надо будет сейчас реально, ну прям внимательно так все смотреть Как можно внимательнее, либо мы найдем АК Либо мы, о, сгущеночка Либо мы можем это самое Его будет потом создать, скорее всего, где-нибудь что-нибудь да найдем Так, еще один компьютер, блин, уже закан... Ого, уже час-две так, ладно, давайте это прочитаем, сохранимся где-нибудь. Маш, привет, запиши меня на завтра на пермомент. У меня же, у меня же уже корни видны, что я как бабзину уже выгляжу. На 7 сможешь? Очень прошу. А я не обижу, Мы ему из Астрахани рыбу привели. Вот такую. Такой даже в Павлове нет. Хм, тебе штучку занесу. Мария Савельевна, можно к вам завтра на день записаться? Я уже отпросилась в магазина. У Людки на свадьбе прическа была, как в рекламе в той Полим. Вот такую сделаю, чтобы утром она была, а к вечеру другая. На запуске говорят, все будут и начальство, чуть ли не иностранцы. Не хочу, как швабр выглядит. Запиши, пожалуйста. Ой, и лак этот полимеровский прихвати. Хочу ноготочки разноцветные по настроению. Целую. Задержка груза. Мария Ивановна, груз с вашими красками бегудями и что-то там еще у вас в связи с мероприятием по запуску коллектива задержан на досмотре досмотр занимает два дня уже звонили николай георгиевич он говорит ничего не могу поделать просим прощения по скриптом маша а жену мою тоже запиши пожалуйста если окошко будет я видел там у тебя краску новую от большевички это же просто шик лучше чем у филатовой будет а где тут сохранится а где бы тут Ой, ой, ой, я что-то в доме запутался. Так, где бы тут мне сохраниться, если честно? Если честно, даже не представляю. Очень хороший вопрос. Ладно, давайте зайдем вот в этот дом. Вот и зашел, блядь. Ай, три цвета. Так, вот так. Ага, ага. Блядь! Да перезарядись ты уже, жестянка. Отлично. Блин, я же вскрыл замок, да? Отлично, сработало. Надеюсь, здесь и чекпоинт будет. Нифига тут всего. А! А! Только на полимер быстро встал. Так, отлично. А я, походу, реально куда надо пришел, да? Нет, здесь есть телевизор, но здесь нет чекпоинта. Блин. Блин. Ладно, тогда на этом закончу. Не знаю, сколько сохранится. Постараюсь запомнить все, что я тут нашел. Потому что, блин, сейчас нам 5, а мне нужно сохранение. Ты чё, охренел тут робота восстанавливает. И что, блядь? Шайтановская машина. Так, пойдем-ка сюда. Блин, и нигде чекпоинта нет. Ой-ой-ой, еще кто-то стреляет чем-то опасным. Воу-воу-воу! Воу! Открывай! Да какой! Блять! Вот это я хотел зайти, конечно, тихо. Вот еще одна. Давай-ка вырубим ее. Ну-ка как. Ух, ю. Отлично, их можно вырубать тихо. Ага, понял. И ты тоже иди сюда. Не, нормально так нервная полимерная перчатка мутит. Надеюсь, что я не пропущу очень много прогресса. Так. Потому что это самое. Я не знаю, где сохраниться может. А по карте можно посмотреть? А нам куда-то сюда... Что это такое? Что это обозначение? Вот это вот. А, -а, -а понял. Ну, в общем, надеюсь, что игра сохранится. Сейчас мы зайдем в ближайший дом, я думаю. Теперь-то мы сможем? Нет, не сможем. Нас, кстати, там камера смотрит, и меня это прям напрягает. Еще и тут эта жаба стреляет где-то. Отлично, она ее куда-то выкинула. Блин, противников все больше и больше. Отлично. Отлично. Где эта штука стреляет? Отлично. А модульный замок щелк. Используется экосистемой для контроля доступа важным объектам. Взаимодействовать с замком может только камера ромашка. Администратор может включиться камеру через ближайший вспомогательный валан. Все, понял, принял, спасибо. То есть к камере ромашки можно подключиться, тем самым ее использовать. Так, давайте-ка попробуем быстро взломать замок. Чуть вправо, отлично. Открывай, открывай, открывай. Закрывай. Есть кто? Нет никого. А то и сундук. На этом и закончим. Так что, ребят, спасибо большое за просмотр. Поставьте палец вверх. Предлагайте игры для обзоров. Ну и, конечно же, подписывайтесь на Telegram, ссылочку в описании. Пока, пока.